ванили Сладкой ваты Клубы Надо мной проплывают Пропадая вдали Заплетаются косы Виноградные лозы Оставляя улы. Возможно, случайно, я очень болен, я почти... По малой ордынке по его я. На веселых картинках Мы не находим себя Нам осталось награду Может быть повезло горы и трава счастья Напоминая о твоих поцелуях Все дело в том, что дождь ничем не рискует А я боюсь, что потерял тебя